Здравствуйте, я вот только что проехал на том, что вы видели в титрах, очень мне лыжи понравились И понравились по сразу нескольким аспектам и глобальным, и локальным Ну от глобальных давайте начнем Мне в лыжах понравилось то, что они сбалансированы очень и по радиусу, и по жесткости И очень мне понравился баланс между жесткостью задника и носка то есть, носок рабочий абсолютно, и на лыжах на скорости прям вот очень хочется на него поваливать. И есть к нему такое-то некое доверие. То есть, на него ложишься, и он начинает просто, вот, в реальности чувствуешь, через ботинок хороший, как, как он работает, этот носок, как он хавает все вообще, и четко режет склон абсолютно стабильно и ровно, и надежно, как, как просто вагон метро по рейсам, да. Почему в метро? Потому что даже если вагон в метро, даже если он все средь сойдет, он никуда не денется, он в туннеле Вот, вот это вот как бы эти лыжи а, То есть стабильность вообще какая-то, как бы такая очень хорошая При этом она очень мягкая и надежная, такая ровная То есть она не тупое какое-то просто врезание и лыжа вошла в свою дугу и по ней прет Нет, это как бы такая уверенность, стабильность, которой можно управлять И можно менять радиус путем нажима на лыжи, пигом, закантовки и лыжа очень охотно на это отзывается и работает. А, понравилось очень задник. Задник понравился могучий, потому что, в общем-то, но ну, сейчас вот и туман, и такой мягкий склон. И вообще все как бы плохо, и все не в стиле гигантов, я скажу, мягко говоря. Но я на них, мне было хорошо. То есть на крутых участках я спокойно зажимался на, именно за счет задника. Вот, я проверил его, при этом на его, как бы, работу на завал назад. Очень он отлично работает, очень отлично держит. Ну, ну реально, то есть он не проваливается. И при этом он не, а, не уходит в разнос, то есть и не начинает, как бы, лыжу разгонять безумно. Он до какого-то момента прогибается, а потом просто начинает отпружинивать вас обратно, выставляя вам стойку. Это очень приятный момент, как бы, для таких лышей полезно потому что в общем-то иногда бывает так разгонишься и забудешься или там словишь что-то и там расслабишься тебя понесет вот и так раз и провалился и улетел вот ну как бы эти лыжи минимально э -э, в этом валоплане с ними может быть проблем в общем лыжи приятные это если брать локально то чем они понравились но в принципе вообще как бы поисторически э -э, очень много лыж мне встречалось именно этой категории у этой компании я думаю что они просто умеют их делать это, в общем-то, их конек И, то есть, как, грубо говоря, они его на этот раз не обложали Хотя, по сути, эти лыжи, как бы, они делают давно Но в этот году, вот в этих условиях, наверное, может Может, у что-то изменилось, может, условия изменились Как бы, я не знаю, но мне они понравились И они были интересны, реально, действительно, интересные И я уверен, что, будь склон поровней, почище Они бы хорошо ломанули бы а, вот Такой поворот средней дуги, там, 15-17 16 17 метров И был бы абсолютный фан. Они бы были бы динамичные, с отдачей, и все у них было хорошо, потому что даже в этой каше малаши она как бы присутствует. Это вот, а отдача и веселое катание динамичное на них есть. Вот. Ну, действительно хорошие, но тем не менее, все хорошее когда-то кончается. Мне надо менять лыжи. И то есть другие, я пойду менять и снимать. Чтобы не пропустить следующие тесты, ставьте, подписывайтесь, заходите на сайт за новостями и больше катайтесь. Вот Пока!